Всем привет, друзья! Сегодня... А, я забыл по вам помахать. Сейчас. Всем привет! Сегодня я буду играть в страшный Бауди, в Скайри Бауди. Айскрим тут еще почему-то написано... На... Я не знаю, почему здесь написано cream Ну ладно, нажимаем play. Первый левел, конечно же. Что мы с вами должны обязательно. Так, Бауди куда-то идет. Непон. Почему я вспомнил Бауди спустя столько лет? Я... Ой. А, наша задача от него убежать. О, как все лагает немного. Ой, он идет сюда. А меня здесь нету, я прячусь. Эм, меня убил Пауди, хорошо. Отлично. Давайте еще раз попробуем. Чтобы он на наверняка нас не спалил. Я не знаю, кто создал что-то по типу такого. Где я нормально, даже не могу бегать. е куда? Налево, направо, налево. Так, там Баути за мной кодится. Давай быстрее. Блин, ты медленный, как Спрингтрап, когда... когда пытался идти. О, как же ужасно здесь. Здесь закрыто. Чёрт. Надо... А, вон, на направо надо было идти. Нет, везде все закрыто. Бауди, здравствуй, до свидания. Кошмар. Тут еще мороженщик приперся. А ч он тут гуляет А я на улицу пойду лучше. Что если меня на улицу не выпустят. Так, а ч это они меня не догоняют? Давай пошел. Странная, короче, карта. Странная игра. Прикол, если там будет это. И чё, меня никак ничего не выжить. Кстати, ещё тут пауза есть. Пауза просто кайф вообще. Ладно. Мы, мы пытаемся пройти как-то. Я пытаюсь. Я пытаюсь. За мной Бауди гонится. Что тут? Сюда нельзя, нельзя ничего действовать. А куда нам надо бежать-то? А сюда? Всё закрыто. Всё закрыто это коротко. То есть Бауди меня не догоняет. У меня потерял. Тут какая-то косилка. В Бауди есть качели. Мы зашли в гости к Бауди его дом вместе с мороженщиком они что поженились свадьбу, <свадьбу> ой сделали э, у нас есть велик который левитирует э, окей куда я попал я не знаю куда я попал я, я застрял отлично это конец карты, да? Придется назад пять. Я не знаю, что за фигня. И никакого не ни таймера. Ничего не подняться. Эм. Вещи левитируют. Но я все-таки обзоры делаю на эту игру. Я не знаю, я, наверное, дам вам ссылку на эту игру в плей Маркете И можете тоже поиграть, кстати. Но я не знаю, что тут делать. Тут даже этот, прицелок в Майнкрафте. Может, как-то взаимодействовать, нажимаю, это что у нас? Может, что-то как-то нажимать надо? Я хочу присесть. Ничего не получится. Я впервые вижу такую игру. Конечно, в Play всякую фигню найдем. И потом пытаемся пройти. Они что там с мороженщиком это самое танцует Жугу Джула? Что там? Там текстуры сломались. Фу, ладно, во что я играю? Я пошел. Дядя Баузи, я пошел гулять. А он, кстати, как и заниматься с этим рюкзачком каким-то. Что тут это? Что? А это что? Это бумажки какие-то, которыми, которыми Фокси подтерся. Опять. Ну, это, наверное, снег какой-то. Я ничего не могу ни открыть, не взаимодействовать. Тут ни одна кнопка. Не взаимодействует ни с чем. Что это такое? Вы это... вы это видите я вот так вот поворачиваюсь иду там что-то черное это что такое это большой мешок какой-то называется скачиваю игру с названием пауди я опять застрял и что и ничего вот конечно мне нравится карта а как вам такие вот игры? Зато здесь есть пауза. Идеально. Так, Home Restart... что написано. You found you point vision C, Granny. Чего? Надо, короче, уйти от этого, Granny. Но это не Granny. Это Бауди. Пофигели. Ну, это грэ Грэнни 10. Все, мы вычислили эту игру. Кошмар. И как я выйду вам из этого дома, я, наверное, туплю. жестко. Кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Это, типа, новые Грэнни на максималках. Вот сейчас он... Вот сейчас он выйдет, а как-то он ходит. Да нет, меня тут нету, это не я, это мой, мой подельник, бездельник. Да что ж ты идешь ко мне-то? Короче, я удаляю эту игру нибудь э, пройдите эту игру пожалуйста но я сделал уже меня обзор а всем пока <laughs> я вам показал а вот блин ставьте лайки вот я путаю свои кнопочки на костюме Чем мы тут должны сделать что вот что он? Иди мимо, пожалуйста. чего? Это как-то. Че с зонтиком? Он исчез. Зонтик в шоке, он исчез от такого. Балди. Чум. А! Меня мороженщик убил. Да что это такое? Да я не знаю, ваш французский! Вы чё, рофтлите? Короче, забавная игра. Сейчас попробую там где-нибудь спрятаться. Там еще мороженчик откуда-то приходит. Хм. А вон он ходит, кстати. Ходит, бродит. Откройте дверь. Кройте двери, там что-то есть. Может не... Да что зонтик исчезает-то? Откуда он? Морожечек еще приплется. Так, нажим... Да зонтик. Так, ты тоже иди, М. Ты дебил. Как ты ходишь? Давай иди мимо меня. Всё. Меня здесь нету. А, он пошел зонтик, смотри. Часы это будет. Они кругами, короче, ходят. Да, да чё вы ходите? Не на порожках, а вот так вот. Это опасно. Ой. Ой, я объяснял что-то. А у меня не поняли. Короче. Кто-нибудь поиграйте в эту игру, короче. Это не реклама. Просто интересно, что там будет. И, в общем... На этом все. Всем пока. Я пытался... Да блин, всем пока. Я пытался это пройти. Ну, в общем, минус э, игра больше не будет заполнять мою память. Всем, по Всем пока <свес>